Асталависта Медленный выстрел Я замечаю, что ты не мой Грубо, но чисто Сердце так быстро С кем ты теперь мне? Ты меня знаешь Беру, отключаю Свой телефон Я исчезаю Пусть ты был когда-то Похожий на сон Мужчина на миллион Попыток, медленных пыток Что потерялась в твоих словах Любовь убита, ты был испытан Мой манимент, ты прилично попал Сердце закрыто, и к морю и ты так Оставь меня и забудь ты про все, Ведь я исчезаю, пусть ты был когда-то Джина Нами, Лео. Мужчина на миллион Ведь это ты